Всем привет, вы на канале я Оля, мне пришла огромная посылка и сейчас мы ее откроем. Все товары, представленные в видео мы купили на сайте kitu.ru Ссылка на данную распродажу в описании под видео. Мы заказали игрушки для Оли, игрушку для домашних животных еще разные штучки для папы. И Сейчас будем все по порядку доставать и показывать вам. Удочка. Мы заказали вот такую вот удочку для, для папы. Меня. Нас с мужем очень заинтересовала удочка тем, что она необычная и тем, что она выстреливает, когда клюет рыба. И хочу сказать, что по качеству удочка достаточно крепкая и прочная. Длина у нее примерно 2,5 метра. Единственное, для этой удочки вам нужно будет купить катушку, леску, крючки и поплавок. Но думаю, что вы потратите небольшое количество денег. Сама конструкция очень интересная. И надеюсь, что мы на нее обязательно поймаем какую-нибудь Это очки! Это чудо увеличивающие очки! Но. Можно разглядывать различные вещички и детальки. Если честно, увеличительные очки я заказал для интереса. Очень много вижу рекламу по телевизору и рекламируют. И говорят, что эти очки хорошо увеличивают, но на самом деле они, конечно же, увеличивают, но не настолько, насколько бы хотелось. Так что данному товару я поставлю четверочку. Но если у вас очень плохое зрение и вам иногда требуются очки, чтобы ставить нитку в иголку, то этот товар для вас. В этот рюкзачок можно складывать различные игрушки или вещи, повесить его на кроватке детской. Или можно взять с собой в путешествие и положить туда различные шампуни, гели для душа и косметику. Что-нибудь. А вот здесь и открывается. Да, все на змеечках. Не все. Стелка для кошек, это можно вот так вот кошки могут вот так вот чесаться в вот ней, так я. вот, да, чесаться, лежать на ней. Сталка для котов. Лично моим котам очень понравилось. Видно, она пропитана какими-то травами, потому что она их привлекает. И каждый из трех котов подходил к ней и чесался. Надеюсь, что в моем доме теперь будет намного меньше шерсти. Этот товар я рекомендую. Ого, это супер домик, который нужно самим собрать из дерева для Оли. Да, Оль? Да. И сейчас мы его соберем и покажем вам, что у нас получится. Да? Да. Мы открыли коробку с домиком. И тут у нас внутри инструкция, в которой этот домик собирается. И очень-очень много деталей. Наш домик почти готов. Нам осталось совсем немножко это собрать мебель и фасады здесь спереди. Очень необычный, огромный. И Олечке он очень понравился. И хочу сказать, что... Здесь вот сзади дверки, которые открываются, и спереди, так что очень необычная, интересная, красивая игрушка. И, возможно, потом мы его покрасим в белый цвет, а крышу сделаем красный. Также еще повесим знавец. Обязательно покажем вам, конечно, результат. А на сегодня наше видео заканчивается. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте пальчик вверх, нам будет очень приятно. И спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока!